Вернулись спустя 30 дней с каждым часом становясь сильнее. В теле слабость и хочется спать Ты хочешь в этот день, всех к черту бас Первый день твоих медстроенных дней Время, когда тебе немного больнее. Вспоминаешь, как пошла в первый класс Как было круто Не думать каждый месяц о них Когда пугала кровь на простых Урчен вечер, пацаны грусти Даже если тратил деньги свои здесь много мест Откуда красный не течет. Давай упорство И будет зачет Первый день твоих менструальных дней Время, когда Тебе немного больней Тогда не жидали сплошной дискомфорт